Ну, пошли поищем. Кстати, я запись включу. Мы играли, мы играли, да, по-моему, мне. Да? Мы ее до конца, кажется, не прошли, да? Или прошли. Ты что так хромаешь, сбегаешь? Ты нету даже. Вам же какие-то. Ну да, зашибись. Там я баба срался, сейчас. Ой. не не мы. Да, мы это играли. играли. Ангел. Да. О, еще ангел. А, он показывает нам, куда идти, я понял. О, чувак с Half-Fly А, ну тут нам ключ надо найти, и он там сверху, по-моему. По-моему. Вот так, это пау -пау реально а, упал. А? Я думал ты что-то голодался. Но там в ящиках надо искать. Вот нам лесенка поставилась. Надо еще что найти. Да. Вон там сверху, сверху там. Я вижу там что-то лежит сверху. О, ножик. И мозги какие-то Тебе подобрал? Да <смех> <смех> Я нож сломался Надо еще нож найти Угу Эй, гномик <смех> О! Я нож нашел Налить, Барит этого гнома. Сейчас. Не. Гноми ничего никаких подач не дают. О, Коля, открой дверь. Что я убрал гнома? Где кто скучал? Понял. Это наебали, прямо. О, а там девочка сидела на матрасе на этом. Мне кажется, нет. Нет, нет. Вот кремера, да? Да, ну ячка вот еще. Вот так же ячку пару понял. Я думал, она пол пол исчезнет, она еще встала еще. Мы можем друг на друга забраться? А, во, я залез. Я тут залез. Я не понял, как это просто О, я ключ взял. Да? да ну. Вон туда. Вниз опять. Ай, я себе ногу сломал. Да какая-то дверь должна открыться. Кажется, вот это. О, там сзади призрак был, видел? Да. О, мы на зоне чалимся. Да, Очень здесь придется придет, придет, а вот этот, наверное, туалет А, здесь. нам с этим педиком надо поговорить. Чувак, как ты тут оказался, Ты что, спустил карту 10 минут город? Ты же понимаешь, что здесь вообще нет никакого смысла. Все, что происходит, вообще никак не связано между собой. Ладно, я распавнил так 9 за твоей спиной. Он находится рядом с туалетом. Можешь мне, пожалуйста, стрельнуть в лицо, чтобы у меня очки появились классные? Короче, вот здесь в это все надо. А вот этот ган. а мне почему не дали? Так, сейчас открывай дверь. Не не дали. А вот он ган валялся. Он и то с одной пулей был. Да, тоже нет выхода. Ладно, сейчас я тебе в коридор. Там, кстати, будет скример так что бредись. Всё, давай, до связи. Давай, до связи. Все понял. Вот денег три шестерочки на мирокботной. Вот он сейчас он про этот говорил скринер, наверное. Сейчас смотри, от серенького. Вон он сзади скример выпал. Вон он, где. Я... Вон он скример, стоит, вон он. Ну туре? Это не скример. Прикольно. Даже так. Не, вот эти плки, которые выскочили, мне больше, больше боялся. Вот он про это говорит. делать. Ч ты? какие-то недоброжелательные. Так опец какие злые пласты. Ух ты ж. Ну, а, я... ну нам сюда и надо, да. Да димон А. Я хпс я потерял нафига. А что за дубинка? а за дубинка? А это кости. за дубинка? давай а ячика отдыхаем. Да да да да. Отдыхай отдыхай. Слабчик, давай иди. Ножик. Чего? Присоединился же в группу. Ты че сидел? Леси. Да. Там скилл тесты есть? Да. А? Нахуй а? что пришли на наш скилл не -не, не не не вон туда стенка стенка стенка нет, ну. вот здесь стенку разбить надо для дебилов показано нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Жека, ты тут? Одесс, а где скример? Нет, Жека <связь> не в игре. Я сейчас загружаюсь. А. Ну, но для нас наверное, появится, если мы сейчас пройдем, там, скример, скример. да. О, О Белый, хватай ее. Вики присоединяются. Ну, Женька, здесь Кто то входит. сами. Ни-ха-ха, у меня... Вот Это туда. Поднято, Ой, извини, Белый. <связь> О, Каспер. Мозги. Хватай, хватай, хватай. Нам это нужно будет. О, призрак. Где Женька? Женька, ты где? Сверху уже. Ой. Ой да. Это иди. О. За это там баба. Да. Зараб. Правда. блин. <О, рабили> <рабили> <рабили> <рабили> <рабили> Женька. О, Женька с нами. Так, ищем мозги. Этой. Мозги ищем. Их должно быть 5 штук. Остать. Да, кстати. Ловел закончить, надо мозги найти. Че так темно, включите свет кто-нибудь. Ой. А -а -а -а -а. О, ключ. Нет. Ой, да, заперли. Чего это? Э, откройте У него крики здесь страшные. Отвечай страшно. Крыли-то мол. Я тебя выпускаю, братан. Телефон кто нибудь ответьте? Телефон. Телефон беру. Не надо было. Сейчас здесь тёхлопа повылетает. Да. Ты чё чертишь? Майнкрафт? Да. Да? Боишь меня, ты пор... пахнул куда то О, кстати, а нас не могу колен пахнуть тогда, помнишь? О, в Майнкрафт пошли. А тори калян, нас не тпхало. Ой, а что за понял? Так была недоработка. Ой, блядь Херобрин ебаный. блядь давайте один кто-нибудь будет ломать. пойдете Да и Охера, блин. не нашел. Ухранились, типа? Ой, я что-то заховал. Вы на ешку нажимаете, блядь? А вот. А вот это уже что-то, правда, подобное, помню. Она а а вжигала голову, да, надо поставить. Ну, я не помню. А, -а, а. Сейчас помню. Помню. Помню, этот раз запрыгнуть здесь не мог. Сейчас я вам покажу а Ай, блин, я не нажал Все, типа мы прошли, да? И ну, типа там камон, да? Да. Сейчас я запрыгну. А, мы не все мозги собирали? Сколько у нас мозгов? Да, у нас должно быть 5 мозгов в общей О, а меня кто-то выкинул. Я в раю? А, мне ножи предлагают, слышишь? Я, Я хочу керамбит. Я керамбит хочу. Они могут керамбит взять. Угу. А может надо выкинуть как-то? Вы можете выбрать ножки. А праздник, не могу, Опа, здорово. Ну, раз мы здесь остались с тобой один на один. Хотя я не знаю, сколько у вас проходит. Эту карту возможно, у вас больше чем один, возможно у вас двое, возможно у вас трое, а возможно вы вообще не знаете русский Поэтому э, советую вам найти русского друга, который переведет все, что я буду дальше говорить вам на ваш родной язык. Но все же, раз мы с вами остались? Можно пропрыгнуть подключить Тихо-тихо-тихо Это тихо. тихо. Как ни крути, нельзя назвать этот полноценную третью часть. Ведь э, вообще идея была сделать 10 минут фарк. Карта, которая будет построена на стереотипах, которая будет э, иметь множество различных отсылок. И. будет. Ахуя накачать, да? Да, да, да. Люди мне писали, сделай третью часть, Понимают, насколько это сложно и долго и почти неокупаемо. Ну, кстати, даже не почти, а реально не окупаемо. Поэтому пришлось назвать эту третью часть, потому что люди меня просили так сделать. А, и, конечно, некрасиво немножко с моей стороны, но немножко пришлось их подролить. А, кстати, а ты нашел все мозги? Шесть мозгов, мозок. Короче, мозги нашел? Нет. Как бы мозги надо бы поискать. Там, между прочим, годный контент, зато и дверью скрывается. Серьезно? Раз ты сюда зашел, то, наверное, мозги ты не нашел. А, кстати, отсюда нет выхода, поэтому тебе придется рестартить карту. Но это в любом случае придется сделать, потому что мозги раскиданы по разным локациям. И да, их возможно найти. Не верь тем людям, которые их не нашли. Их возможно найти, поверь мне. М -м -м, что бы мне тебе еще такого интересного рассказать? Кстати, на этой карте присутствует множество различных Вот, к примеру, в коридоре есть дверь ладно, неважно. Ну, я надеюсь, намек, ты понял. Кстати, очень нравится смотреть ваши видео, которые вы снимаете, проходя мою карту. Прям вот дверь идти. Слушаю, как вы пугаетесь. Там боковая мои карты. Так же как вы их ненавидите, потому что сбиваете в статуях. Да, там, где ножи, ты увидишь. Um, ты телепорта... Короче, ты понял, да? он говорит то что надо рестарт карты делать да точно. да да я и, понял на этом, наверное все спасибо что вообще здесь постоял в этой комнате для ножей кстати у меня есть отдельная карта с ножами она конечно похуже чем у депозита но она все-таки есть в принципе можешь поиграть с ней если хочешь ну, будет, наверное сходить депозит ладно опять же говорю ладно и снова лад. Спасибо тебе, что меня послушал. Я надеюсь, тебе было интересно. Если что, добавляй меня в ВКонтакте. Я тебя оставлю в подписчиках. Но обязательно прочитаю моё сообщение, если ты такое напишешь. Пиши комментарий, ставь лайк. И, О, зренька же что. подписывайтесь на мой канал на YouTube. Ну и, соответственно, учите английский. Так что сколько можно? Смотрите, вы хотите мою карту, видите текст на английском, вы можете его прочитать, мне поможет. Самый. Там ничего сложного реально. Самый вообще стар надо. Ну, так что все. Спасибо вам всем. Всем пока. Ты пишешь, что да На этом все заканчиваем.